так друзья всем привет меня зовут андрей Лоскович, компания гарант ремонт и сегодня мы были приглашены на небольшую там презентацию от компании makita э, инструмента для скажем так узкого профиля то есть для узких задач вот нам всегда интересно новинки так что вот сегодня э, небольшой будет у нас ролик разберем рабочие моменты Это этот мужской ювелирный магазин Да, с дорогоценностью Аккумуляторный шприцеватель Makita Да предназначен для смазки узлов крупногабаритной техники с олидолом ну, А, с да, да, да. да, То есть то, что обычно это ручная что Тут это все абсолютно в автоматическом режиме Стандартный 80-вольтовый акул Блокировка то есть создает большое давление, то есть тестировали и на старой технике, ну на новой, понятно, он продавливает везде, где нужна смазка, смазка пальцы движущего подвижного да, да, элемента, да, да, да. то есть очень сильно спасает, ускоряет процесс обслуживания. Данная штука, она будет съемная, но ну, она уже съемная, будет удлиненный штука, угу, там угу. и некоторые угловой штуцер то есть максимально, чтобы под себя можно было подобрать вот этот наконечник, и уже потом с ним работать. Тут уже, уже как бы еще немножко дальше пошли. Тут уже появился автосикбэк. Ну, то есть... Сейчас. Быстрое ага. отключение. То есть там всего ему надо там 18 градусов. Немножко дернуть. Причем вот так вот ложное срабатывание ему сделать очень тяжело. А вот так вот, видите, насколько быстрое отключение. И если меняем направление, то он именно по направлению будет работать. Ага. То есть вот ложных срабатываний максимально нету. То есть все для удобства, чтобы никаких лишних телодвижений у оператора не было. Дикольно. Ну и попробовать можно. Дикольно. Ну, 12 давайте возьмем. Я думаю, если кто-то хочет его приподнять, понять, что это не тротуарная плитка, да, нормально с монолита лили. Ну, да, да, да, да, есть, да, можете да, сами да. попробовать, если интересно. 12, 12, 12, 12. Ну и обычно вот этот, когда начинаем показывать, все думают, что вот это вот обычный а пенопласт. То есть, слышите по звуку, да. он, когда не чувствует нагрузки, он оп, упал. То есть, когда нагрузка небольшая, он будет всегда в каком-то минимальном режиме. Когда чувствует нагрузку, он тогда будет уже до заданного значения, ну, в данном случае, максимальное. А если нам, опять же, не надо, чтобы он там как-то сильно и пробил там насквозь, то есть, выставить ему как бы ограничение еще дополнительно можно. Ну, также, как бы, у конкурентов тоже похожая система есть, там как кнопка переключения. Тут это просто вы сами выбираете, то есть, если хрупкий материал и не хотите, чтобы он ударом тут же кирпич разбил, да, то есть, можно так. на небольшой мощности это работать, он будет ограничивать. Также пищеточные, уже антивибрация тут поинтереснее сделана, то есть ручка, аккумулятор, все это отдельно как бы подпружинено, то есть, вибрация от парика, она не передается же, на инструмент. То есть это такая пассивная это он, э, антивибрация. Ну и вот то, что Может, он оканчивает Ручка он, антивибрация, антивибрация И вот сама вторая ручка, вот она тоже. Нажать он. мощный, идет. То есть не отбивает уже в руку. Что есть еще самое маленькое, допустим, компактная Может быть, э, ну все типа все. как? Самое маленькое, это вот то, что у нас, кстати говоря, в акциях очень часто. Она есть уже даже на таком же 18 вольт, есть на 12 вольт даже ниже аккумулятор. Полностью по корпусу аналогичная будет. 1,2 джоуля, тоже антивибрация присутствует. Но уже двухрежимный. То есть уже чисто, ну, боя тут нет, очень слабый бой. Используют очень часто наши мастера, покупают переходник, патрон. И как один инструмент. То есть вот приехал кухонщик, ему надо там... 4 отверстия в бетоне и потом 4 там саморезика закрутить. Вот один инструмент он взял. Он сделал 4 отверстия, поменял голову на биту, Закрутил все, один инструмент он пошел. Аккумулятор чисто отбойник и чисто вот вверх Пошли пока они занимается занимаются, Вот какие-то эти. Пока никто не видит что-нибудь. Подзырим. у них. Вот кстати, ребята, вот эта вот вещь очень нужная у нас в работе это пистолет для герметика вот когда особенно большой объем если делаем там какие-то багеты плинтуса то очень сильно болит рука выдавливать герметик он очень трудно идет а это вот такой вот электрический нет этого аккумулятора вот вот короче такая вот от штука кстати наверное будем покупать при сработать вот оттягиваем вставляем сюда тубу с герметиком и Аккумулятор, естественно, должен быть. Нажимаем кнопочку, и поршень толкает и выдавливает тем самым герметик. Очень, кстати, нужная вещь. В нашей особенно работе. Пока никто не видит сейчас. Чуть-чуть Для себя подберем. Интересно. Так, фен. Кстати, у нас фена для до сих пор нету профессионального. Вот. Наверное, тоже ребят мы прикупим. Шпилечник. Вот, Шпилечек макиты, аккумуляторные, кстати. Потому что у нас есть шпилечники, но от компрессора. Блин, что прикольно аккумуляторное оборудование, то что на самом деле, когда едешь на какую-то узкую тонкую задачу, да, то есть не надо до этого всего вести. Вот, и сейчас я вам покажу. Мы специально приехали на э, бурильно-сверлильное оборудование. Вот оно там лежит. Вот дофига аккумулятора. Э, в чем есть прелести? Вот. здесь видим э, шпильщик аккумуляторный, потому что у нас, говорю, повторюсь, с компрессором он. То есть тянем компрессор, хоть он и небольшой, да, тянем там шпилечник и выполняем там задачу по монтажу дверей, там, плентесов и так далее. Как бы. А тут уже вот есть сразу маленький аккумуляторный. Чемоданчик маленький взял и как парень пришел, выполнил задачу. Аккумулятор идет. Вот. Штору, давай, паша, а потом... вот, сюда. вот. Да. То есть видим, есть система защиты, да, то есть пока не нажали, не будет смотреть. и Да, да. да. он здесь с 7 все какой оставлять шпиличку у нас, насколько глубоко сличить вот а где полесоснил оба а Оп. все опс стал такой реально блин как пулеметчиком себя чувствует блин. <клышн> это сразу видно, совсем другой. Я конкурс такой делаю, надо его надо на скорость собрать, а, Смотрите к работе, целехонько. Да. То есть э, за, это все зафиксирую, акумы угу. достаю, То есть Димас ты снимаешь? Да. Не надо. Ну вот видим что можно короче до поставить как бы да, да. вот и когда упирается начинает можно также э, просто ограничитель переставить то да? есть, ну, просто механически то есть он не будет дальше ага. задом то есть вот грубо говоря улучшенная версия вот этого ограничителя то а -а -а. который уже будет на поле удаления работать можно да, ну, не целиком профиксировали вот, а -а -а. вот она максимально а можно в принципе ограничиться таким вот образом, то есть надо будет работать в этом диапазоне. Ребят, что хотел сказать, что у нас много оборудования Makita есть, вот, и сейчас вот на презентации с Александром вот увидели для себя такую штуку. Чем полезно? Сразу два в одном, грубо говоря, и пылесос и перфоратор, потому что обычно, когда едем на какую-то узкую задачу, нужно тянуть с собой сетевой большой пылесос, перфоратор, то есть много чем. Здесь все компактно. Вот, взяли с собой такое вот и, так оборудование небольшое. Приехали, все сделали. Не надо там вот опять все к вести, блин, раскладывать. Блин. Короче, вот эта штука нам очень понравилась. Я думаю, что в ближайшее время мы для себя ее приобретем. Кстати, опять же, вот, э, хочу показать, вот есть э, гаситель ударов. Как здесь, так и вот на этой ручке. Видно вообще, да, как она крутится. То есть, когда идет вибрация, это все у нас гасится. Вот. Ну и опять же, два аккумулятора, вот, в сумме дают 36 вольт. Вот, ребят, есть еще э, вот такой вот аналог малышек. Вот, у него э, принцип работы немножко другой, тот работает активный пылесос, этот у нас пассивный, то есть за счет того, что клетчатка крутится, ну нагитается воздух и пыль засасывается. Там же конкретно, в той модели, которую я показывал, вот, э, двух аккумулятором, там конкретно от аккумулятора работает ну, и пылесос. Так, друзья, благодаря Александру познакомились мы с новинком оборудования и второму Александру, который нас сюда, в принципе, пригласил. Вот. Им большое спасибо вот, за подробный обзор, скажем так, объяснение, показ, знаю, плюсов данного оборудования. Особенности, подводные камни. Вам большое спасибо. Да. Вот. Будем обязательно мы их покупать. Как я уже говорил, у нас уже масса данного оборудования есть. Вот. Так что я надеюсь, вам была полезна данная информация. Всем спасибо, всем пока. <laughs> .